بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمتان فروعه بالأصول بحق о Аллах, в этот день вознагради меня за пост благим вознаграждением, тем, что примешь его, и будешь доволен им ты и пророк твой. Укрепи меня в посте посредством веры моей, во имя нашего Господина Мухаммада и Его непорочного семейства, да будут они благословенны. Хвала Аллаху Господу. Смирляя во имя Аллаха милостивого, Божье довольство включает в себя тех, кто первое, вера в Бога и в день Второе, для сохранения своей религии покинуть свой дом и родину и мигрировать. Третье, совершать чихать на пути Аллаха имуществом своей души. Четвертое, Всегда быть последователем вилаяца и руководства. Пятое. Довольство Бога нужно искать в истинной славе и действии. В Суре Тоба он говорит, довольство Бога включает в себя состояние верующих мужчин и женщин. Первое, они чувствуют ответственность перед мусульманинами, перед мусульманами, являются друзьями и помощниками друг друга, а также поддерживают и укрепляют друг друга. Второе, они постоянно предписывают добро и запрещают зло. Третье, они стараются выстаивать молитвы и поддерживать его культуру и содержание. Четвертое, они платят закряться своего имущества и не перенебрегают проблемами, Бедных и нуждающихся. Пятое. Они последователи Бога и пророка. Ва-саламу алейкум ва-рахматуллахи ва